Юри, тут мертвое тело у нас в классе. Ой, как же оно сюда попало? Юри, что же ты наделала? А, э, что? Я была? не делала. Объясни, что произошло, Юри. Я ее никогда в жизни не делала. Почему видела? ты убила эту девочку, Юри? Я не убиваю людей. Это последнее, что я хотела бы делать. Ну-ка, Юри, объясни все, чем ты занималась, пока меня не было в классе. А, ну, ну, я была тут. Да. Сидела за столом. Да. Читала книгу. Ну. Да, им. А, вот утро, эта девочка. Юри. Она зашла. Окей. Я, я подошла к ней. И прыгнул ее 37 раз в грудь. Юрий, это убивает людей. оу ну, у Я не знала об этом. Как ты могла об этом не знать? Ну, да, это мой косяк. Я